Вот меня формат мероприятия очень порадовал, потому что в такой неформальной обстановке можно было пообщаться с коллегами, получить какой-то опыт и в то же время задать вопрос. Мы открывали медицинский центр, просто познакомились как с поставщиками оборудования, а потом вот так вместе динамично развивались. Получается, что они выросли до определенного уровня и мы до определенного. То есть у нас очень дружеские отношения, не только партнерские. Я очень что я знаю вот Викторию лично, потому что проследить уровень ее бизнес-развития вот, на глазах, то есть человек как бы из маленькой компании выросли в достаточно серьезное предприятие уже с как бы с разными направлениями, очень рада и очень довольна, что знакомились и столько лет сохраняем партнерские и дружеские отношения.